Здравствуйте, господа присяжные заседатели, с вами Торг. Сегодня вы узнаете, почему я попал в тюрьму и как я смог в ней выжить. Саферин от лица очевидца. Меня обвинили в жестоком убийстве своей семьи, жены и двоих детей. При этом я не помню, как совершал убийство, и совершал ли его вообще. Но суд признал меня виновным и отправил в тюрьму Эббот на острове Карнати. Не успели меня отвезти в камеру, как началось землетрясение. На заключенных в соседних камерах напали какие-то монстры. Никто не выжил. Мимо моей камеры пронеслась какая-то сущность. Решетка упала, и я смог выйти из камеры. Тут же меня окликнул охранник, но... Он был убит. Решетка позади меня упала. В той камере я подобрал заточку и стал пробираться к выходу. В коридоре я увидел заключенного, который махал мне рукой и говорил, что знает, как отсюда выбраться, но потолок обвалился на него. Тут же подбежал охранник и попросил помочь ему. Он на него напал монстр. месте. решетку и пройдя дальше, не удалось подробнее разглядеть монстра. Вместо рук и ног у него остальные лезвия, а голова прикреплена к телу стальными штырями. Я назвал его убийцей. Мне удалось расправиться с ним. С соседней комнаты послышались выстрелы, и оттуда выбежал охранник. Он взял меня на прицел, но стрелять не стал. Держась вместе больше шансов выбраться отсюда. Подобрав фонарик, мы вдвоем продолжили путь. Далее по коридору нам попалась пара убийц, но мы с ними справились. После этого из соседней комнаты раздался голос, который звал на помощь. Охранник решил пойти посмотреть, и его убило током. А в комнате никого не оказалось. Я подобрал револьвер и пошел к выходу. Далее по коридору, раздевшись с убийц, я попал в комнату с газовой камерой. Газ начал поступать в камеру, и охранник стал задыхаться. Мне не удалось остановить подачу газа, и он задохнулся. После этого камера открылась, и газ стал поступать в комнату. Выхода не было. Но а через стекло стал пробиваться убийца, тем самым предоставив мне выход. Не став сражаться, побежал, куда глаза глядят, и попал в подвал блока «Д». Пойдя чуть дальше, увидел троих людей, если их можно назвать людьми. Первый – Облако Газа, Гермес Хайт, раньше работал охранником в этой тюрьме. Второй – Запутанный в проводах, Орес Гейдж, жертва, казненная Гермесом Хайтом. Третий – Изображение с кинопроектора, доктор Кил Джой, работал когда-то давно доктором в этой тюрьме. Доктор сказал, что все про меня знает и сможет меня вылечить. И тут я почувствовал, как меня стало переполнять ярость, и я выпустил темную сущность, которая была внутри меня. А Сделавшись десятком убийц, я взял себя в руки и снова стал человеком. Увидев это, доктор открыл дверь. Пойдя дальше, я увидел, как привязанного к столбу охранника расстрелял другой выросток. Он похож на расстрелянного человека с завязанными глазами, на спине у которого находятся винтовки. Я назвал его Стрелок, а сделавшись с ним, двинулся дальше. Вбиваясь через толпу монстров, нашел еще один револьвер, шоковые гранаты и автомат Томпсона. Выбравшись из подвала, я встретил заключенного, Далласа. Мы решили держаться вместе. Путь предстоял от блока Д до блока Т. По мере продвижения на нас стали нападать стрелки и убийцы. Было непросто, но мы справились. Продолжив путь с Далласом через блок Т, мы нашли комнату отдыха персонала, где было много мертвых охранников, и Даллас обзавелся револьвером, чтобы прикрывать меня. В комнате управления мы увидели, как на убийцу напал другой монстр и заколол его шприцем. Ходя дальше, мы увидели лужи крови. Даллас решил взглянуть ближе, и из лужи выпрыгнул светящийся зеленоватым светом монстр, утыканный множеством шприцев. Также он мог метать эти самые шприцы. Я назвал его торчок. Беди всех торчков я услышал голос из камеры. Заключенный попросил закрыть решетку, чтобы до него не добрался ни один монстр. Это сделал. Идя дальше, мы выбрались во двор. Поднялись на сторожевую вышку и попали в блок Б. Влеваясь через монстров, мы что обнаружили помещение, в котором два заключенных были подвешены за ноги. Они просили помочь, им, но... Их расстрелял Харгрив, начальник тюрьмы. Пристрелив всех охранников, победив Харгрива его же пулеметом, мы с Далласом стали отбиваться торты убийц. У нас это получилось трудно. Затем он сказал, что знает куда идти, и привел меня к воротам, за которыми был выход на свободу, но они были заперты. Я взялся их открыть. Но как только я это сделал, бочки, стоявшие рядом, взорвались. Хорошо, что Даллас успел выбежать на Мне пришлось искать другой выход. Выйдя в тюремный двор, меня окликнули двое заключенных. Но они сразу были убиты Гермесом Хайта. Также он сказал, что мне не избежать всего этого. Пробираясь с боем через тюремный двор, я увидел на вышке охранников. Они включили прожектор и свет, попадавший на убийц, воспламенял их. Но других монстров он не действовал. Продвинувшись дальше, я увидел стационарный пулемет и тут же полезли отовсюду стрелки. Хорошо, что в пулемете много патронов. После перестрелки я увидел охранников, которые отстреливались от убийц, но им не повезло и убийцы их зарезали двинулись на меня. Я подобрал дробовик и забежал в здание блока С. Подвигаясь по блоку С, я нашел пульт управления решетками камер и освободил заключенных. Пройдя дальше, попал в ловушку Килджоя устроил пожар в столовой, говоря при этом, что я могу спастись только если стану его пациентом. Я потушил пожар, выбрался из этой ловушки и продолжил путь. Проходя через камеры заключенных, на меня напал еще один мост. Освежеванный торс в висельной петле, обитает в кровавом пятне на потолке, я назвал его Висельник. Дальше путь лежал через прачечную. Остров было так много, что я принял решение бежать на прогулки. Увидев разлом в полу, не раздумывая туда прыгнул. Остров гнался мной, и я бежал не останавливаясь. Вылез возле камер, где ранее собылись заключенных. И через пролом в потолке упал на крышу. Двигаясь по крыше, меня увидел охранник и с криками скрылся в здании. Когда догнал его, он понял, что я не монстр, не буду его убивать. Вместе мы решили добраться до здания радиостанции и попытаться вызвать подмогу. Путь нам преградила яма во дворе, с которой выпрыгивали убийцы. Прожектор нам помог. Обравшись до центра связи, мы обнаружили, что что-то создает помехи и блокирует сигнал. Охранник предположил, что источник в особняке, который находится в западной части острова. Надзиратели установили там вторую рацию. Скорее всего, дело в ней. Ранник захотел остаться в безопасной радиоробке, и я отправился на поиск того, что вызывало помехи. Выбравшись из тюремных помещений, дорога привела меня к тюремному кладбищу, на котором обнаружил могилу Гермеса Хайта и Хороса Гейджа. Идя по дороге дальше, я попал в тюремный карьер. Пути нашел пару динамитных шашек. Небольшой шахтик средил охранника, но его убил червь монстр, завернутый в мешок из брезента и обмотанный длинными цепями, которые ими и атакуют, внезапно появляясь из-под земли, перемещаясь, оставляет характерный след. Пытаясь оторваться от монстров, наткнулся на трех охранников, которые отстреливались от убийц, выпрыгивающих из ямы. Я завалил яму большим камнем, но надзиратели это не спасло. Идя дальше по карьеру, увидел заключенного. Помог ему перебраться с одного утеса на другой. Продолжил путь, и дорога привела меня к особняку, ромехи из которого предположительно блокировали сигнал. Как только я зашел в дом, сразу появился Килл Джой. Он сказал, что в этом здании есть экспериментальная установка, и она меня вылечит. После чего он исчез? Расследуя особняк, я нашел охранника, который был слегка на навеселе. Он попросил меня включить генератор в подвале, чтобы заработало радио. Пройдя чуть далее, снова появился Килджой и сказал, что если я еще не передумал принять его помощь, то нужно зачистить подвал, атриум, чердак, только тогда он сможет принять меня. Так и поступил. Подвал. Нашел топор. Расправился со всеми. сломал кинопроектор. Включил генератор для охранника. Поднялся на этаж выше. открыл, Разобрался с монстрами. Ломал кинопроектор. депортировал килджо и темную сущность. Поднялся на этаж выше, Редак. Разобрался с монстрами. Ломал кинопроектор. Опустил установку доктора. И отправился к нему. Чтобы получить так называемое лечение. Нужно было сломать все кинопроекторы, запустить установку Килджуя и заряд ярости в темную сущность, после чего она превратилась в человека, который был точь-точь -точь похож на меня, а после исчезла. Выбравшись из особняка, побежал подальше от него. Недалеко от берега встретил заключенного. Его звали Клем. Он дал мне коктейль молотова и попросил помочь ему разобраться с монстрами, которые не давали ему уплыть отсюда на самодельном плоту. Подойдя к воде, мы увидели, как из нее выходит большой монстр, у которого кистень вместо правой руки может выпускать крысы с живота, которые зарываются, подбежав к Его Его можно только подорвать, сжечь или разрубить. Я назвал его Тухля. Замав всех пухляков, я смог поджечь место, откуда они появлялись, тем самым дав шанс Крему плыть на своей яхте. Далее мой путь проходил через канализацию, войдя в нее, передо мной появился Хорас Гейдж, он попросил освободить его. И тут же меня стало преследовать Орда крыс. Выбравшись из канализации, я снова очутился в блоке Д. Набиваясь через толпы монстра, Оказался в помещениях, где стрелок казнил охранника. Он нашел за пушку. Она убивает всех с одного быстра. Далее попал в помещение, где охранника с револьвером убило током. К электрическому столу был прикован Хорос Гейдж, освободил его от пытки, выведя из строя все электрические щетки. Далее путь проходил через мою камеру, тут я увидел свою семью, жену и двоих детей. Сразу же стену сломал тухляк и монстры выхлынули отовсюду. Я побежал без оклятки и через пролом в стене выбежал наружу. Во дворе помог двоим охранникам справиться с монстрами и побежал к радиорубке. Отзиратель, который остался здесь был мертв, но радио работало. Спасатели просили включить маяк, так как из-за густого тумана не могли причалить к острову. Продолжив путь через тюремный двор, вышел дороги, по которой ехала машина заключенными. Внезапно из канализационного люка появился Гермес Хайт. Водитель этого не ожидал, и машина полетела в обрыв. Перебравшись с одного берега на другой, около разбившейся машины нашел огнемет Неплохое плохое оружие, правда топливо кончилось быстро. На краю обрыва нашел место расстрела заключенных, и сразу из-под земли стали появляться стрелки армия стрелков. Если бы не стационарный пулемет, то они бы сделали из меня решетку. Перестреляв всех, обнаружил пещеру, из которой в меня полетела динамитная шашка. Заключенный принял меня за надзирателя, стал убегать от меня, кидаясь при этом динамитными шашками. Я старался догнать его так, чтобы не подорваться на них. В какой-то момент неудачно кинутая шашка сделала завал. Заключенный оказался в ловушке. Я освободил его, и уже вместе мы продолжили путь к маяку. Добираясь по пещерам, мы нашли пролом в котельную маяка. Найдя в него, заключенный встал на решетку вентиляции, с которой начал поступать газ. И он задохнулся. Далее Гермес Хайд пытался расправиться со мной. Но подловив его, с помощью струи пара отправил его газовую проекцию в печь. Надеюсь, он больше не попадется на моем пути. Поднялся к маяку, но запустить его не получилось. Выйдя на улицу, я увидел маленьких девочек. Но стоило мне приблизиться, как они трансформировались в огненных ведьм. И расстрели рассыпались в пепел, которые тоже надо расстрелять, иначе они останутся дома. Я назвал их «Инферно». а Расправиться с ними помог охранник. Он сказал, что, чтоб заработал маяк, нужно включить генератор, путь к ним преградила толпа монстров, стрелялись, запустили генератор, включили маяк, а рации передали, что выслали спасателей к восточному причалу. Побежал без оглядки, игнорируя всех монстров. Добравшись до причала я увидел Киуджоя, он сказал, что теперь все зависит от меня, если я хочу избавиться рации навсегда от своей темной сущности, его установка, расположенная на причале, поможет мне. Найдя на причал, я увидел младшего сына. Он сказал, что в тот день видел человека в черном. И если бы я был дома, то защитил бы их. Тут из-за контейнеров вышла темная сущность. Начался бой. А после я увидел старшего сына. Он сказал: что их убили, чтобы добраться до меня. И он меня прощает. Тут же из-за контейнеров вышла темная сущность и превратилась в человека, похожего на меня. Я выпустил ярость и разобрался с ним. После я увидел свою жену. Она сказала, что я всегда любил ее, наших мальчиков. После этого из воды появилось огромное чудовище, из тела которого торчала моя копия. Оно атаковало фиолетовыми зарядами. Пускала огонь белоколичностями. Воспользовавшись установкой LG, не удалось победить его. После я увидел спасательный катер. Спасатель слышал про меня в новостях. Его друг из прокуратуры сказал, арестован новый, обвиняемый по моему делу. И будет новое слушание судьи. Я знал. Я невиновен. виновен.